Вердится мною гость Чтобы определенным раньше Встретиться пришлось Чтобы однажды утром Раньше на год или два Кто-то сказал кому-то Главные слова Вердится быстрее земля